Всем привет! В этом видео мы разберем, как создавать простую фотогалерею на Drupal 8. Давайте зайдем на страницу модуля ColorBox. Именно с помощью него мы будем делать всплывающие окна для наших картинок. Давайте зайдем на страницу ColorBox. Скачаем модуль. Сейчас он еще в разработке, но он уже, в принципе, рабочий. На нем можно делать маленькие фотогалереи. Собственно, чем мы сейчас и займемся сохраняем наш модуль перекидываем модуль ColorBox в нашу папочку так у меня она раскопирована сейчас я заменю все, все файлы отлично модуль мы скопировали теперь нам нужно скопировать еще и библиотеку чтобы посмотреть где находится библиотека нужно зайти в модуль в файл Redmi и здесь вы видите, что нам нужно скачать вот эту вот библиотеку. jQuery у нас есть уже в Drupal, поэтому нам нужна только имя библиотека ColorBox. Заходим на страницу плагина ColorBox, качаем эту библиотеку. У меня уже она сохранена. Так, теперь закинем ее, откроем, давайте архивируем ее. ColorBox Master. У вас будет папочка ColorBox Master. Вот эта папочка. Заходим в нее, вот видите, нам нужны, собственно, только вот эти два файла. Но мы скинем все, в принципе, она нам не помешает. Копируем папочку ColorBox Master в папочку Libraries. Если у вас нет на сайте папочки Libraries, вам нужно ее создать. Давайте ее создадим. Libraries библиотеки. Копируем папочку ColorBox. Переименовываем ее она должен называться Colorbox. Если вы зайдете в Redmi файл модуля Colorbox, то здесь вы можете прочитать, что у вас должен быть такой файл либери Colorbox, jQuery, Colorbox.min. Давайте зайдем на наш сайт и посмотрим либери Colorbox, Colorbox.min.js. Отлично. Теперь давайте зайдем на наш сайт и активируем наш модуль Colorbox. ColorBox Активируем модуль Отлично, наш модуль включился Теперь мы можем создавать фотогалерею Давайте зайдем в структуру Типы материалов Создадим тип материалов для нашей фотогалереи Назовем его фотоальбом Фотоальбом Отлично Можете переименовать машинное имя, чтобы оно было на английском, а не просто транслитом. Так, сохраняем. Отлично. Теперь добавляем поле. Добавляем тип поля изображения. Называем его фото. В Drupal 8 вам не нужно ставить дополнительных модулей, чтобы у вас было мультипол загрузка поля. То есть вы могли закрывать сразу несколько изображений в одно поле. Выставляем допустимое количество значений неограничено. То есть, когда вы, например, создаете одно поле, вы можете выбрать сразу 20 файлов и загрузить их. Здесь оставим все как есть. Единственное, можно, конечно, выставить папочку, в куда она будет копироваться, наши файлы. Ну, вы можете оставить как есть. Можете, например, набрать там папочку фото создать. «Фотос». И все ваши файлы из галереи будут лежать в отдельной папке. В одном из прошлых видео мы рассматривали этот пример. Это довольно-таки удобно. Отлично. Теперь давайте создадим несколько альбомов с нашими фотографиями. Добавить содержимое, фотоальбом. Называем, например, в альбом 1. И загружаем фотографии. Нажимаем «Выбрать фото». И мы можем, например, зажав Ctrl, клавишу Ctrl, выбрать несколько фотографий. Можно выделять их. Нажимаем загрузить. И увидите фотографии сами загрузились. Все довольно-таки просто. Множественная загрузка встроена прямо в Drupal 8. Так, альтернативный текст мы написали, сохраняем. Отлично, у нас создалось, создался фотоальбом. Давайте теперь еще зайдем в настройки типа материалов фотоальбома. И выставим, чтобы это было похоже на фотогалерею. Заходим в управление отображением. Здесь убираем метку, вкрыть ее. И выбираем формат отображения, ColorBox. Заходим в настройки, поля, Ставим контент, и стайл. Давайте маленькую поставим, миниатюрку. Вы можете даже выбрать, какое тип изображения будет в попапе. Ну, давайте ставим оригинальное изображение, потому что ColorBox резайзит изображение. То есть, если оно даже будет больше, чем ваш экран, ColorBox подрезайзит изображение, масштабирует его. И все будет выглядеть хорошо, адаптивно под каждое разрешение экрана. Даже если оно будет на мобильном устройстве, все равно ColorBox сделает так, что фотография будет выглядеть, не будет выходить за рамки и будет выглядеть нормально. Все сохраняем. Заходим на страницу альбома. И вы видите, у нас теперь открываются фотографии в попапе. Вы можете их Пролистывать. Давайте еще зайдем в настройки модуля ColorBox. Находим ColorBox Settings. Здесь вы можете выбрать стиль вашего ColorBox. Давайте попробуем какой-нибудь стиль выбрать. Например, первый. Так, нужно почистить кэш. Сбрасываемся кэша, Отлично, кэш бросился. Теперь вы видите стиль ColorBox изменился. Изменился фон. Ну, в принципе, вы можете попробовать и другие стили. Только не забывайте сбрасывать кэш. То есть при сбрасывании кэша ваши стили изменяются: CSS, JavaScript. Соответственно, применяется новый стиль Colorbox. Также здесь есть другие настройки. Есть настройки для мобильной версии, когда она начинается, можно, в принципе, оставить это, как есть. С телефона ColorBox тоже будет выглядеть хорошо. Настроек довольно-таки немного, потому что ColorBox достаточно простая библиотека, хотя в то же время она достаточно мощная. Позволяет, например, навешивать на различные события открытия по-папа действия на JavaScript. Или при закрытии по-па вы можете выполнить какие-то действия. Также она предоставляет много опшенов. Вы можете зайти на сайт. Вы можете зайти на сайт библиотеки ColorBox. И посмотреть, что вообще может эта библиотека. Здесь вы можете посмотреть, как ее использовать вручную, если вы подключаете ее кастомным образом. Здесь есть различные опции. Если вы будете подключать вручную, также, опять же, вы сможете эти опшены изменить. Ну, различные другие функции ColorBox, например, подгрузка блоков в ColorBox. То есть вы можете не только фотографии ColorBox подгружать, но и формы, либо какие-то блоки, всплывающие окна, предупреждения, либо уведомления. В ColorBox тоже можно выводить. Можно выводить просто целиком страницы, например, какую-то ноду в ColorBox. Для этого есть дополнительный модуль ColorBox not Отлично. Ну, в принципе, с этим ColorBox мы разобрались. Давайте еще сделаем Views, который будет выводить все наши альбомы. Сейчас у нас есть отдельные альбомы, которые мы можем просматривать. Но было бы еще неплохо иметь пункт меню, в котором был бы Views, и мы бы могли выбирать альбом, который хотели бы просмотреть. Давайте заходим в структура, представление, добавляем новый views, назовем его альбомы, опять же, может машина иметь нормальная, не транслитом. Так, фотоальбом, создаем страницу, выбираем пункт меню, альбомы, main navigation и сразу путь укажем, albums, 10 штук на странице. Теперь давайте выберем «Показывать не анонс, а поля». Так, сохраняем. Так, вверху у нас будет заголовок и снизу будет фотография альбома. Давайте напишем фото в поиске. Отлично, фото альбома. Мы будем выводить первую страницу, Будем видеть первую фотографию из альбома. Для этого нужно выбрать так, стиль изображения, не ColorBox. Здесь мы выбираем. Кстати, вы можете заметить, что вы можете выводить ColorBox не только через тип материала, но еще и через Views. Если вы выводите что-то через Views, вы можете подключить для изображения. Вот через Colorbox, что тоже очень удобно. Так, выбираем средний размер. Ссылку выбираем содержимое, чтобы можно было кликнуть на фотографию и перейти на страницу альбома. И в настройке множественного поля выбираем показывать только один элемент выбираем показывать одно значение, начинается первое, то есть первое значение будем показывать, отлично, сохраняем это и увидите, так вот у нас вводится альбом, давайте сохраним, Этот ретвит, перейдем на главную страницу и у нас появилась страница альбомы, если сейчас мы добавим еще один альбом Давайте добавим альбом. Второй. Выберем фотографии. Загружаем их. Сохраняем. Лично второй альбом. Если мы придем снова на страницу альбома, ну, увидите, у нас припоился еще второй альбом. Я еще не делал выравнивания в строчку. Мы будем разбирать еще, мы будем разбирать различные примеры, когда будем заниматься оптимизацией Drupalа. Мы посмотрим, как оптимизовать Drupal на практике. Создадим подтему на основе какой-то БЭСТем. Будем делать главную страницу, будем различные страницы делать сайта. Это будет отдельное видео. Пока что мы занимаем, мы вывели альбомы разобрались, как пользоваться ColorBox. В принципе, на этом я думаю все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мои видео. Делайте хорошие сайты на Drupal.